Здравия вам, господа бояре! Очень серьезно замаячила перспектива у Ютуба пасть под мечом надзора и навсегда забаниться в России. Нас ждет обязательно какой-нибудь чебурнет и какой-нибудь свой местный Ютуб. Пока непонятно, что это будет. Пока мы выбираем платформы из тех, что есть. И основной, я думаю, пока у меня будет площадка Яндекс Яндекс.Дзен. На Дзене я завел канал, называется он вот так вот, Руслан Дягилев, вчера на стриме прорекламировал, 91 человек подписался, если вы еще не подписались, добро пожаловать, все свои видеоматериалы я в первую очередь буду публиковать, естественно, там. Для тех, кто со мной хочет поближе общаться, есть ВКонтакт, там у меня 7928 друзей, я их стал туда загонять с момента блокировки первого моего канала на YouTube, И это как бы вот место, где можно рестартануться куда-нибудь в другое место и заодно посмотреть какие-нибудь веселые прикольные посты, которые я публикую там по нескольку раз в день. Ну и третья платформа, на которой я давно уже присутствую, это Телеграм. Канал у меня там называется Реалист, можно чатиться, можно оставлять комментарии, реакции всякие и периодически как-то там со мной даже выходить на связь. Основное общение, конечно, у меня ВКонтакте, так исторически сложилось, но вот в последнее время я Telegram уделяю хоть какое-то внимание и появляется там хоть какая-то движуха. На Рутубе меня не ищите. Я попытался на Рутубе опубликовать несколько своих роликов, и все мои ролики Рутуб забанил». Причину не объяснил, ну, контент не подходит, что-то он какой-то, видимо, для Рутуба страшный, какой-то он непонятный, что-то им там не нравится. В общем, там присутствует адовая, просто лютая какая-то модерация, логику которой я не понимаю и понимать не собираюсь. Если люди хотят создать нормальный видеохостинг, то все-таки правила модерации и правила цензуры надо все-таки сделать немножко полегче, иначе там просто народ не будет. Ну и, наконец, еще одна платформа, на которой я давно присутствую, платная платформа, называется она Boosty. Она специально для того предназначена, чтобы вы могли поддерживать материально своих любимых авторов. У меня здесь 87 подписчиков, из них 50 человек меня материально поддерживает, остальные просто как бы находятся в ожидании, могут смотреть некоторые посты, которые я там публикую. В отличие от многих других авторов, я не даю никаких плюшек за платную подписку, кроме того,. Только единственной маленькой плюшки это отдельный телеграм-чат для спонсоров. Он доступен только тем, кто подписался хотя бы на какой-то минимальный тариф от 150 рублей в месяц. С Ютубом, конечно, было здорово и классно. Была офигительная монетизация, которой не надо было совершенно думать. Разве что только выполнять какие-то странные требования рекламодателей, подстраиваться, там что-то как-то юлить, обходить, какие-то фразы сочинять, чтобы только не сказать какое-нибудь зашкварное слово. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что остальные платформы будут... Более лояльный, чем Рутуб и чем YouTube. И я думаю, что свято место пусто не бывает. Блогинг все-таки он как бы востребован, он процветает. И обязательно какая-нибудь платформа вырвется вперед. Ну и прекращайте у меня спрашивать, где я взял такую футболку тоже по ссылочке в описании, у Андрея можете ее заказать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на все мои каналы, давайте не будем теряться, надеюсь, что я вас еще не окончательно задолбал и надеюсь на то, что вы все-таки хотите продолжить борьбу за мужские права. Пока!